друзья всем привет сейчас покажу косяк у всех бывают косяки саша отдувался на марсе у него тут вот сопель пошел мы его сейчас просушиваем лампой потому что покраска свежая уже прошло наверное минут 20 как лампа стоит на расстоянии вот так вот сантиметров 70 чтобы близко не было но температура на поверхности ну градусов 70 наверное может 60 такая хорошая наш свеже открашенный, косяки-то бывают у всех. Это не беда. Вот тут чуть-чуть у него срывчик, потому что он свежий. Ну вот ничего. Я ему вот эту полку помогал задувать. Не спрашивайте у меня, как я это сделал, но такую гирлянду я еще никогда в жизни не искал. Я не знаю, <связь> <связь> что мне там думал, чем задумался, но ну, Саша стоит в камере и просто орет меня. А, -а, а я не помню, что он мне орет. Он говорит: у тебя тут аж волны идут. Короче, я. Ту полку ходила тут останавливал пистолет а тут уже все было залачено и отсюда опять начинал и оно прямо хук и стекло это место я уже просушил в течение часа примерно стояла лампа сейчас будем работать двумя путями первое если найду шпатлевку однокомпонентную ей протянем и будем вытирать второе попробую катером резануть но лак мягкий лак свежий не факт, что пойдет. И третье, это если не будет однокомпонентной шпатлевки и катер это дело будет все пытаться заворачивать, это обычная шпатлевка, тонкая протяжка, чтобы ничего не пришлось стирать растворителем, потому что растворителем просто свежок лак завернем. По, по поводу шпатлевки тоже такой двоякий момент, риск 50 на 50, может получиться так, что оставить какой-то контур некрасивый или еще что-то. Тереть а без шпатлевки здесь не вариант. Можно пытаться проявлять грунтами, но я рядом вытру лысину. Я, вот если есть какой-то срыв, сторонник, все-таки либо хорошо высушить катером, подрезать, либо через путевку. Саня свой путевок сам уберет. Просто сейчас попробуем, если катером это работает, он катером уберет очень быстро. Это его катер, вы его видели в работе по Мазде. Это ну, не катер, это шаберная пластина. СССР написано там, знак качества, все дела. Я свой инструмент до сих пор с Германии не забрал. Так, пробуем. Что она тут, как оно тут, блин? Как мы работали, да? А я сейчас по ощущениям, просто если лак, не в том, что даже не пытается крошиться он мягкий. Нет, нет, однозначно нет. Тем более тут на крупный лак даже не пытается отдаться стачивание хотя вот одна пошла о вторая пошла а ну-ка давайте -ка попробуем ну, что-то подозрительно как тяжковато тяжковато идет Я тут потихоньку хочусь получается идет не спеша а основная задача это внимательность и работать потека в этом случае два направления здесь линия сбора здесь линия стекания и вот работать параллельно линии стеканием то есть где линия капли вдоль нее вверх сверху снизу подрабатывать а параллельно линии вот этого сбора до капли работаем с этой стороны и с этой стороны чтобы катер когда он уже поймает момент вытирания потека чтобы он упирался на плоскость и больше вот, он больше не хочет тереть. То есть тут уже плоскость, которую мы доработаем исключительно наждаком. Если мы будем работать по потеку вот так, мы можем здесь нарубить а, яму, к примеру, в начале потека он будет за нее цепляться. Здесь тоже в этом направлении работать нет смысла. Катер не ложится плоскостью на соседнюю часть, ровную на лаке. Поэтому мы просто прогавкаем момент, когда у нас все готово. Вот тут уже тоже особого вытирания не идет. То есть он катается, но уже ничего не стружит, не пили. Переходим дальше. Потихоньку ищем капельку. Поймалась. Ищем сбор к этой капле. Вот она параллелька пошла. Вдоль нее отрабатываем. С одной стороны поработали. Переворачиваем конечно неудобно вот эти пластиковые хомуты, но ниточку тут никак не прицепить без отверстия. Снизу подрабатываем. Аккуратно, спешить тут нельзя. А нельзя забывать еще о том, что все равно Работа будет тут проводиться еще и наждаком. Поэтому пытаться вытереть вообще в лысый ноль катером глупая затея. Можно наковырять ям. В общем, работа тут минут так на 20, наверное, катером. Потихонечку. Как дойду до наждака, включусь. Вот, в общем что получилось после трезачка вот тут будет виден слегка контур ну как есть сейчас саша полирнет просто мне неудобно одной рукой держать камеру другой полировать зеленый колпачок 3 оранжевый круг АПП, машинка ноунейм ну, руч ручками табо все пройдем все скажу Не, ручка ручками табо какой-то, полишер. Ну, машинка полировальная, указанная фирма. Не болгарка. Не болгарка, да, только это. ахтинг, ахтинг, ахтинг, биты, а, спойлер. Так, заклеили броней, чтобы вот тут не сточить мгновенно, потому что сотрется вообще в одну касание. Нормально. Не, я сильно не жму. Я так. Не, ну я на всякий случай, потому что нормально. И, так и, так и, так. Да, лак свежий, он сейчас себя пол полироль будет набирать ну, очень на быстро. Можно да, вот на торце можно сейчас раз и съехала, да. Если передавить, перегреть. Лучше за несколько раз, за несколько заходов, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Косяки надо тоже знать, как убирать, потому что если убрать это неправильно, это будет перекрас, как минимум, по вот эти вот зоны. А перекрашивать свежак тоже такое а подстава, онлайн. да. Можно где-то на подрыв нарваться, если, допустим, если вот тут пробиться сейчас, то тут надо будет как-то перегрунтоваться, перепылиться, все это аккуратно сделать. надо сейчас, именно сейчас, работа такая, неторопливая, я уже поторопился куда-то. Хотя вроде никуда не торопился, но, но смог, получилось. Да. Ну, не сильно. И для не... Свежего, это уже. Не, ну даже свежак, если лак нормальный, хороший, ну, в чем это... я сильно сомневаюсь. А, мы горели 92 градуса. И лаку странно, хоть бы что. Ну да, бюджет совсем не тот. Ну тот лак получается в два раза дороже, чем этот всего лишь. Ну, лак мягкий-мягкий. Блеск себя взял вообще мгновенно. Вообще без нажима. без нажима. Все. Ну пройтись еще можно потом синим. Нет, давай сейчас протрем. Протрем, да, посмотрим, а что жили, получилось. В Вытираемся, угол не дотертый вообще. Mm -hmm. Этот край. Торец лучше потом добить. Торец тоже не тронут у тебя получается. Так все хорошо. Потёк По мы плоскости, плоскость. да. Потек, кстати, и даже вот, вот тут вот он еле заметен. Ну, торце, Зная ну, где, ну, торец. Да, а отсюда торец, видно. Что ты не точил. Ну на торцах, да, я не, не, не точил, ну нафиг там можно наточить. <свист> там можно наточить. Сейчас доработать вот тут вот. ну уйти ниже, вот видно от чуть-чуть, то есть ниже и вдоль торца аккуратненько располироваться. Поднял и толкни ее вперед. Ага. Я за обезжирочкой. Обезжирка и салфетки в этом случае нужны, чтобы силикон, содержащийся в пасте, можно было смыть. Потому что паста будет показывать сейчас хороший глянец, но по факту, когда мы смоем обезжиркой, будет видно, где не дополировано. Потому что через одну-две мойки и постояние на солнышке этой машины, а, лак, он да, он будет видно некрасиво, что не дополировано. Поэтому мы просто сейчас вымоем силикон. он такой еле тепленький обороты минимальные на машинке нажима никакого вообще И сейчас я поднажимаю так да, что ты там поднажимаешь не я сейчас его прогреваю Так все хорошо. Видно, вот тут еще чуть-чуть можно полировать. Сам потек, а ну сожгу его убери, нам, сам потек, он вот здесь. Да. Еще, да. Если ну, не завтыкивать конкретно в это место, я думаю, шеф ну, вообще ничего не видит. Но тут чисто наш косяк, мы о нем и говорим даже не можем. Давай, обезжирка, я смочил салфетку. Сейчас, сейчас, я смочил салфеткой, и мы сейчас все увидим. Ну, ну, чисто лучше. край, сам вдоль Ну Лак очень мягкий, что сделать. Вот. Все, дополировываем торец. Ну, это а, потом пробовать. синим кругом, синей пастой пробегаемся. Даем просто хороший глянец и ничего шефу не говорим. Говорим, что все нормально. Нам просто было скучно, мы решили до двух часов ночи поработать. Так, у нас тут добивка идет, доделка. 20 Саша отработал ну, сначала катером срезал, 20 на вот этом вот бревне отработал, потом добиваю сейчас на мягкой, той, на которой я там вчера работал, дотирает. Он тут чуть видно, вот здесь видно вот это светло. Это катер грызанул чуть это кстати не потек потек вот тут это рядом с потеком всегда если грызешь это рядом в принципе. Это спрыгивает да, он просто уходит где-то с потека если не аккуратно двинуть и вот такую вещь делать теперь трезак теперь трезак Разрабатываю вот такое пятно пошире Сюда чуть можно подлезть и полируется пойду покажу что там моя гирлянда как себя чувствует моя гирлянда выглядит вот так Чуть-чуть досматриваются легкие, легкие. Это конкретно, знаешь, где косяки. Вот пальцем как показать. Сейчас вот такая капелюшечка. Вот это снять бы маханким брусочком, не вот этой лопатой здоровой, а маханьким жестким бруском, не маханьким мягким, потому что мягкий вот обрисовал и он ничего не сделает а конкретно короткий жесткий с равными углами 90 градусов все чтобы можно было четко контролировать процесс перетирки потому что пробиться здесь на изгибах они обе полукруглые просто вот раз и все поэтому на этом этапе я остановился дальше делать уже ничего не будем тут отполирован то есть тут все готово сейчас помыть тряпкой равномерно все зацарапать и потерялось это место косяки они неизбежны в работе рано или поздно Рано или поздно оно происходит. И надо знать, как их правильно и быстро, самое главное, устранять без э, косяка. Потому что перекрашивать из-за вот этого все крыло, потому что ребер тут нет, не хочется. А правильно убрать, потратить полчаса на это дело и никому об этом не сказать. Все будет гуд. Да. Ну, тут не, не важно, когда открашено, просто тут принцип в том, что есть косяк, его можно несколькими путями изменить. Прошить. Да, тут а не, будет, не торопиться, хорошо просушить, раз, попробовать э, самый как бы надежный для вас метод, ну, допустим, для меня надежный – это катер. Но катер может не резать, лак может быть еще мягким, если мы там не дали просохнуть хорошо. Знать, как убрать шпатлевкой, знать, как убрать через грунт, знать, как убрать через маркер. Ну, через грунт и через маркеры я ни разу не делал, вам не показывал вообще. Но ну, видел, знаю, как это делается. Может быть, когда-нибудь возьмем деталь какую-нибудь, на ней на потечем специально и будем убирать через маркер, через грунт, через шпатлевку просто катером. Нет, жидкаль ты сильно. Вот. Ну, тут мы дополируем, все доделаем. Тут уже как бы самая основа. То есть, если вот этот э, этап прошел гладко, чисто, то есть, все, вытерлось. Трезак и полировальная паста – это только уже дело ювелирного мастерства. То есть, тут уже можно сказать, что дотереть можно без проблем. Но, конечно, без опыта можно протереть торец вот этот и все остальные вещи. Это всегда, всегда это возможно. Поэтому... Косячить лучше, конечно, не надо, но знать, как правильно убрать свой косяк, надо каждому. Поэтому учитесь, развивайтесь, смотрите разных мастеров, разные источники, потому что много-много очень разных способов решить одну и ту же проблему. Комментируем, задаем вопросы, только не флудим в комментариях, потому что ваш срач, особенно по поводу политики, вообще никак Никак не актуальны в этих моментах. Всем спасибо, что смотрели. Удачи и пока.